Всем здравствуйте! Сегодня мы начинаем 18 по счету и второй в этом году выпуск наших новостей Беларуси. И по традиции хочу начать с заявлений и объявлений, которые мы делаем всегда в начале. На этот раз у нас будет объявление о завтрашнем мероприятии, которое пройдет в Витебске. А именно Завтра, то есть 20 января 2019 года, по адресу 1 Сенинская, 5 в 12.00 по минскому времени пройдет встреча одного из соучредителей Белорусской христианской демократии Павла Северинца с зрителями, с читателями, там ну презентация книги. Ответы на вопросы по президентской кампании, по нынешней ситуации в Беларуси. Поэтому приходите, если вы можете. А если нет, то оставайтесь на моем канале и смотрите трансляцию. После новостей я запланирую трансляцию на завтра, которая начнется в 12 часов. Ну Плюс-минус несколько минут, возможно, если организаторы сделают небольшую задержку, чтобы люди собрались. В общем, такие дела. Теперь перейдем непосредственно к новостям. Как сообщает сайт «Наша Нива», более 170 автоаварий случилось в столице за сутки. В одном ДТП пострадала девушка в наушниках и Ну, то есть, плохая погода, которая была в эти дни в Беларуси, привела к огромному количеству различных ДТП. Вот здесь приводится в новости... Адреса, где эти ДТП произошли, самые проблемные улицы и даты. Ну, в целом, как бы, ничего удивительного. В такие периоды мы знаем, что э, на дорогах происходит много чего. Я смотрел данные с региональных порталов. Там также фиксируется рост числа ДТП заносов там и сбивают пешеходов и многое другое поэтому будьте осторожны на дороге ведите себя корректно и не подвергайте опасности но это как бы такие пока для начала для затравки новости пока народ соберется также вот проскочила новость о том что александра соснович вышла в одну восьмую финала парного разряда australian open это по теннису также я слышал что и по биатлону Одна из наших биатлонисток тоже куда-то там вышла. Поэтому как бы, ну, приятно. не все еще просрали. Как бы теннис у нас еще пока не дошел до уровня хоккея. Потому что Лукашенко не играет в теннис. Вот если бы он как Ельцин играл в теннис, то, наверное, уже белорусский теннис был бы в самой жопе. Мы же знаем, что нами управляет такой вот царь Медас, который до всего, до чего дотронется, все разваливается. И Тангер затонул, который шел когда-то с Венесуэлой. и Чавес, его друг лучший, умер, и спутник нашупал, и сейчас мы видим, что стало суверенитетом страны все, к чему прикасается лучи нашего Солнцеликова, обращается в черную непонятную субстанцию. Так, далее в Минске из, из, вот из происшествий еще: в Минске из здания белорусской калийной компании эвакуировали 500 человек после сообщения о задымлении. В административном здании по проспекту Маширова, 35, пожарная сигнализация выявила загорание. А справились с ним члены добровольной пожарной дружины, как сообщила МЧС. То есть примерно в 10.50 утра работников МЧС вызвали. Ну и, как говорится, пока они прибыли, там уже все совсем разобрались. Дело такое. То есть люди проявили бдительность. Впоследствии, как пишут, было установлено, что произошло загорание изоляции электропровода и пластмассовых элементов вентиляционного э, доводчика. Ну, короче, замкнуло там что-то и все. Как бы такое вот дело. Также еще говоря о нашем солнцеликом, он э, поздравил с 80-летием народную артистку Беларуси Татьяну Мархель. Это у нас сегодня как раз было. Теперь тоже из приятных новостей. Некоторые считают, что у нас происходит все только плохое и а, положение у нас как бы совсем хреновое. Но, но нет, смотрите-ка, вот тут Бай сообщает, что три белорусских стартапа победили в престижном американском конкурсе в ежегодном итоговом конкурсе известной платформы Product Hunt. Golden Kitty Awards. Награды завоевали три белорусских стартапа. В, номера, в номинации здоровье и фитнес. Лидирующая позиция досталась приложению для Apple Watch от проекта Rocket Body. Они сообщают, что... Оно, оно сообщает приложение в смысле, что это типа как датчик такой. КГ. Ну, вы знаете, Apple часы, умные смарт-часы. И вот для них специальное приложение, которое считывает... Сердечный ритм для тренировок. Другой проект One Soil победил в разделе Искусственный интеллект и машинное обучение. В компании создали интерактивную карту ЕС и США, которая позволяет фермерам получать сельскохозяйственную информацию и эффективнее собирать урожай на основе данных искусственного интеллекта. И еще создатели. Wanna on Nails и One Soil входят в группу инвестиционной компании Bulba Ventures, которая была создана в марте 2018 года, Юрием Мельниченко и Андреем Овсеевичем, бывший топ-менеджер компании Atlant M и Tripo. Такие вот дела. То есть у нас потенциал хороший в сфере IT есть. Если бы государство, так сказать, больше раскрепостило бизнес, то у нас были бы неплохие результаты. Так, еще новость. Тут Finance сообщает. Президент подписал указ, по которому бюджетникам будут по-новому начислять зарплаты. Это касается 2020 года. В Беларуси с 2020 года изменится схема оплаты труда бюджетников. С 1 января следующего года тарифную ставку первого разряда заменит на базовую ставку, а вместо 27-размерной единой тарифной сетки введут 18-разрядную. Об этом сообщила пресс-служба президента. Изменения предусмотренные указом номер 27 об уплате труда работников бюджетных организаций. Документ сегодня подписал Александр Лукашенко. Также тут написано и о бюджете прожиточного минимума, который 1 ноября 2018 года составлял 214 рублей 21 копейку. Также, что связано с нашей социальной сферой, такая вот новость. В Беларуси зафиксировали, внимание, очередной рекорд по официальной безработице. Ну, это не тот рекорд, который вы думаете. В Беларуси зафиксировали очередной рекорд по официальной безработице. По данным Минтруда, на начало этого года было 12,5 тысяч зарегистрированных, не трудоустроенных, это на 1,7 тысяч меньше, чем месяцем ранее. То есть, безработица снижается, вот собственно рекорд хотя реально это никак не видно таким низким числом официально безработных еще такого не, низкого числа еще не было официально безработных то есть типа мы уже идем к рекорду фактически скоро ее не будет безработица. ну если же взять более официальные результаты то у нас не то что безработица растет она просто нереально растет только вот буквально я вышел так сказать прогуляться и тут смотрю лежит такая бумажечка в почтовом ящике как я понимаю это что-то такое вроде письма счастья тут не указаны ни фамилия ничего только печать и мой адрес ну и она как бы вкинуто было в мой почтовый ящик что министерство труда информирует о том что вот как здесь написано, к сведению граждан, в связи со вступлением в силу декрета президента Республики Беларусь, номер три, мать вашу, номер три, он отменен уже год. О содействии занятости населения в Варшанском районе проводится работа по актуализации базы данных. Из базы данных исключают гражд... исключаются граждане при их обращении и предъявлении подтверждающих документов, которые относятся к следующим категориям. и перечислены категории. Граждане, работающие за границей, обучающиеся за границей, с которыми прекращены трудовые отношения, являющиеся военнослужащими сотрудниками, работниками военных организаций, получающие доходы от сдачи в наем жилья. Так, машина мест, граждане, находящиеся под медицинским наблюдением период беременности родов. А напротив, указано, какие должны они указать, значит, документы. Не указано больше ничего, только информация внизу, куда обращаться. То есть, типа... Это как бы намек на то, что вы внесены в базу тунеядов. Но, естественно, здесь не указано ни фамилии, ничего. Поэтому, насколько я понимаю, с этой бумажкой ты даже в суд не обратишься. Поскольку тебе попросту скажут, «Так, извини, а мы тебе ничего не присылали. С чем ты судишься?» А это не тебе. Это сосед пошутил, вкинул в почтовый ящик. Скажут, «Это не тебе. Тут же не написано твое имя. Значит, это не для тебя. С чего ты взял тебе?» То есть вот очень, очень хитро и составлено. Так же хитро, как и тупо. Поскольку декрет номер 3 вообще-то отменен, сейчас у нас действует декрет номер один, Поэтому эта бумажка она сама по себе уже бессмысленная. И вот представьте себе, только я пришел, зашел в Facebook и смотрю, там еще есть такие люди, которые тоже примерно вот 10 минут назад опубликовали такие документы, что им пришли, вбросили в почтовый ящик. То есть это буквально на днях была серия вот таких вбросов интересно посмотрим за развитием дальнейшем событий а теперь перейдем дальше к следующей новости президент высказался по поводу а, атаки на беларусь в российских сми ну мы знаем что в эти дни была серьезная атака со стороны российских пропагандистов нтв ХРЕН -ТВ и всякие тому подобные каналы они пытались показывать что у нас тут фашизм поднимает голову в очередной раз. То есть, когда случались обострения с Белоруссией, то периодически у нас происходили такие вбросы с российских СМИ по поводу того, что здесь практически уже русских там бьют за то, что они русские. Так вот, президент высказался по этому поводу и заявил, что неужели кому-то в России и Украины не хватает. В последнее время все чаще российские СМИ пытаются столкнуть наши народы. Однако... Зарабатывать на этом дивиденды, как бы это кому-то не хотелось, не получится. Об этом, как сообщает пресс-служба президента, Александр Лукашенко заявил на встрече в преддверии столетия белорусской дипломатической службы, на которой присутствовали министры иностранных дел, в разное время возглавлявшие МИД Беларуси. Последнее время, это вот цитата, вы, наверное, слышите, и меня, и особенно Владимира Владимировича, министр иностранных дел Беларуси Макея, то есть не того Владимира Владимировича, которого вы подумали, обвиняют не в том э, курсе, который мы проводим во внешней политике. Наши братья-россияне говорят, что мы уж слишком прозападные. На Западе нас критикуют за излишнее наклонение в сторону Российской Федерации, отметил глава государства. Александр Лукашенко отметил, что его особенно тревожит не налоговый маневр, а то, что наши народы пытаются столкнуть между собой российские пропагандисты. И там приводится даже информация по поводу фильмов «Крестный батька» 1, 2 и 3, которые вышли там в 2010 одиннадцатом году, когда был скандал. Также он еще высказался, как конфликт двух мудаков-белорусов превратился в нападки на русских людей. Это комментарий по поводу видео с казаком. Лукашенко заинтересовался особенно этим моментом, поручил выяснить, что это был за казак и что это вообще за инцидент. Потому что, например, белорусское казачество заявило, что оно вообще не знает этого человека. И белорусские спецслужбы выяснили, что оба вот этих участника конфликта являются белорусами. Казак никакой не россиянин. Поэтому кто этот инцидент вообще спланировал, с чего все началось, сложно тут сказать. То есть это похоже mm -hmm. на провокацию человека я его спрашивал у активистов и этот человек да видел казака и начал нарываться точнее там ну вот казак к нему как приставал а потом он просто ему ответил и так далее Басня, ну судьба этой басни такова что лучше вообще не трогать и русских и там казаков и всех остальных если кто к вам провоцирует берете снимаете их Вкладывайте. Если там говорят о нарушении конституционного строя, тоже выкладывайте, вызывайте там это их ОМОН, ментов и так далее. Но сами на контакт с ними ни в коем случае не идите. Это только на руку вот этой как раз-таки Кремлевской пропаганде. Как это сейчас как раз-таки и было, что мы сейчас видели. А, да. Следующая новость тоже от Тутбай по поводу финансов. Даже финансовая благосклонность России не обеспечит Минску приличный рост. И что рекомендует МВФ? Среднесрочные перспективы роста белорусской экономики при отсутствии решительных структурных реформ ограничены. На них сказываются неблагоприятные демографические факторы и слабый рост производительности. Об этом говорится в распространенном 18 января заключении Исполнительного совета Международного валютного фонда, завершившего ежегодные консультации с Беларусью в соответствии со статьями 4. Вот, в этих условиях ожидается, что среднесрочный рост составит 2%, что ограничит сближение с уровнями доходов более зажиточных соседних стран, говорится в отчете. Причем даже эти скромные прогнозы действительны при условии получения от России полной компенсации за убытки вызванная налоговыми маневрами. То есть, да, эту новость я видел и на других экономических сайтах уже пишут о том, что рост Беларуси не превысит 2% при всех потугах. Поэтому реформы необходимо проводить, особенно если учесть, к примеру, насколько растет экономика Польши. Беларусь очень сильно отстает, с каждым годом все больше отстает. Ну, есть такая статья, что нам нужно, чтобы догнать Польшу, 246 лет. Да, если не изменится что-то и там в лучшую сторону, понимаешь, там тоже э, стараются как-то... Конечно же пятерки самых быстро развивающих стран ЕС входят и очень быстро развиваются. А у нас проблемы нарастают. В 2019 году необходимо будет выплатить значительные суммы. По внешним задолженностям, в том числе и России, на что, естественно, будет сделан наверняка акцент. Будут давить по этому направлению, принуждать к интеграции. Так что дело серьезное. Также эксперты отмечают, что циклическое восстановление экономики Беларуси продолжается. Рост в первые три квартала 2018 года достиг 3,7%. Более высокие цены на нефть и солидный внешний спрос – благоприятствовали экспорту, тогда как внутреннему спросу способствовали двузначные темпы роста зарплаты. Но то, что год будет непростой, это как бы все равно. Повышение роста импорта, в том числе в связи со строительством АС, в свою очередь привело к некоторому ухудшению позиций по внешним счетам, несмотря на положительные условия торговли. Поэтому дефицит счета внешних текущих операций может достигнуть 2,5% ВВП в 2018 году, по сравнению с одним и шестью в 2017 году. Также приводится еще большое количество различных параметров, рекомендаций. То есть ну, суть основная понятна по поводу 2% роста. Следующая новость немножко другого плана правозащитная организация Human Rights Watch, как сообщает издание Новый Час, выпустил доклад по Беларуси. В 2018 году громадянские активисты, адвокаты, правообороншие группы и незалежные СМИ у Беларуси по ранейшему подвергались и тиску сбоку уладов. Десятки журналистов подверглись судовому переследу по разных отвольных од... подставах, были Уведенное додатковые обмежение на свободу выказывания меркования в интернете. Но я так понимаю, что это имеется в виду ограничение комментариев. Ну, подтверждение по телефону. Да, действительно. Дело белта преследование журналистов, там огромные штрафы, обыски и прочее. Ну, да. опять же. Ну, это декабре Да, 18 год не отметился улучшением. В сфере свободы слова в Беларуси, закручивают гайки в том числе и в интернете. Но это. Пока как не трогают уже людей, то в данный момент. Смотря кого. Отсидел 30 суток Филиппович за то, что пытался осветить ситуацию вот э, с этим бодланом магазине. Э, посадили блогера, ну или еще в СИЗО там, посадили блогера.. Э, Виталия Маньковского из Калинковичей. Это летом тоже было. То есть, 2018 год отметился серьезным ну, давлением. Да, сейчас, кроме Филипповича, пока никого не трогают. Тутбай, все остальные сейчас именно разбирают фейки именно российской пропаганды. Это радует. Дело в том, что просто доклад Human Rights Watch, он относится полностью к 2018 году. То есть а, это... ну, это понятно, да. понятное дело. Да. Конкретно сейчас пока нет, и надеюсь, что... Власть возьмется за голову, потому что сейчас им было бы выгоднее сотрудничать с оппозицией и вообще э, с гражданским обществом Беларуси, какое оно там даже не есть, поскольку у нас общая цель – сохранение суверенитета. И мы могли бы в этом плане, по крайней мере, сотрудничать. Неизвестно сейчас, что будет еще с Днем Воли, в каком формате он будет праздноваться. Я думаю, что период между... Концом марта и июлем будет решающим. В этот период можно будет посмотреть, как будет развиваться потом событие. То есть, как власть отреагирует на 25 марта, на 9 мая и 3 июля день независимости. Как будет развиваться событие в этом промежутке. То есть, такие ключевые даты для разных сил. 9 мая это святой праздник для пророссийских особенно сил они его приватизировали себе фактически ватники различные пророссийские организации устраивают там марши свои которые в принципе даже зачастую не всегда относятся к 9 мая с портретами ленина сталина 25 марта это напротив день который связан с бнр и празднуется националистами белорусскими белорусскими патриотами поэтому реакция вот на эти особенно два полярных для нашего общества праздника со стороны власти будет очень показательный будут ли изменения серьезные шаг в сторону оппозиции со стороны лукашенко либо нет И поэтому можно будет ну, судить нужно в ссср же точнее БССР же разрешили на динамо выступить 88 89 89 вроде как год а тогда был бы ссср думаю сейчас разрешает потому что сейчас уже республика в конце концов интересы совпадают посмотрим пока что пишут в чате так не особо много сообщений так вот георгас присоединился тебя и всем привет кто зашел в чат бедер вегас также привет так, так, так, что у нас тут еще? Как бы от Ватников никакого конструктива никогда. Вот писал, в частности, я зачитаю какие-то сообщения Бендервегас. На ваш праздник в марте бабло уже раздали. Ну, абсолютно шаблонное, глупое сообщение, как Ватники пишут всегда. На день воли люди собирают на праздник деньги краудфандингом никаких там денег никто не выделяет ни со стороны власти ни со стороны иностранных государств все собирают сами люди на организацию концерта и во многом даже просто помогают там партии какие-нибудь с бнф допустим там остальные они э, помогают там переносить оборудование да, -то. То же это вообще государство точнее, да вот, вот на государственные праздники как раз таки средства идут из бюджета причем немалые взять вот 9 мая какие деньги затрачиваются на парады? Да, вот, взять, вот этот 1 января ли там как-то в актово зале собирались я Но... посмотрел бы mm -hmm. если бы они бы сами бы попробовали на кранфайдинге пособирать на этот БС... бдб ссср и ссср сто лет Сколько Никто бы не там народу скинулся какое а дело что они не идейные они только любят всех поносить сами еще не делают Это никому не надо Никто б на это не скинулся на такие праздники, потому что, ну, потому что э, на самом деле мне плевать на это, эти праздники. По факту. Эти праздники системные, их э, предлагает власть, туда загоняют насильственно людей из э, организаций там БРСМ, используют все свои рычаги. Оружие, ЛДПБ, КПБ и остальные. Да если же организации провластной Да. Если уже без нет. этого то гражданской инициативы тут особо нет но по поводу 9 мая я думаю что есть все таки потому что это как бы ну действительно существенный праздник для беларуси ну, это день памяти то да. есть я бы, без бы это делал бы не ломал бы там э, этот, э, дороги в Казаницов, А сделал бы нормальный такой ну праздник скорби и так далее то есть ну праздники скоро можно так сказать как Без день танков. памяти это, это день. день памяти к чему устраивать костюмированные многомиллионные шоу в то время как ветеранам ничего не раздают какие-то там пайки, как было в прошлом году На реально долларов. бы сделали настоящий праздник ветерана вот это было бы по-настоящему если а бы у нас бы, да я бы, бы, я бы вообще бы сделал бы так бюджетные деньги вообще на это не потратил и посмотрел бы как реально люди им помогают вот эти типа типа идейные люди вот тогда бы посмотрел бы на них как они реально любят совок Ну почему что касается конкретно помощи адресной помощи ветеранам их кстати не так много уже осталось в стране это необходимо было бы сделать то есть даже как в казахстане да, Почему это сейчас не делают то есть почему что да. 9 Наша власть так любит День Победы, так выражает благодарность ветеранам, что даже ничего им не дает. Для сравнения, в Казахстане Назарбаев там, по-моему, по полторы тысячи долларов выделил ветеранам, немногочисленным, которые остались живых, настоящим участникам войны. У нас же нарядили артистов, которые прошли там шествием, покривлялись, устроили там лазерное шоу. Что молодцы, можно сказать. А ветеранам дали паек на 5 долларов. Шоколадку какую-то или даже плитку кусок мыла, веревку только забыли положить. Печеньки Ладно. вот, кстати. Говорили, да, да, печеньки, да. печеньки. Печеньки, как американцы помню. Печеньки, кстати, вот там да, хороший совет. Чем хороши конференции различные? Там дают бесплатные печеньки, как на Майдане почти. Так что кто хочет приезжайте кофе пауза, там бесплатная кофейка попить и печеньки поесть. Конечно, Виктория, ну он с руках не дает, она уже как бы не занимает должностей. В госдепе но вы можете сами взять как говорится руки есть можете взять печеньки бесплатные и поесть так что подходите на мероприятие <coughs> вот а теперь к следующей новости тоже новый час поведомляем а министр замежных справ в беларуси макей различиваем на дивиденды от ес и США, а лепоглубим интеграцию с Россией. беларусь будет протягивать подтремливаться Шмат, э, шмат притрымливаться <coughs> шматвекторной политики, заявил министр замежных справ Владимир Макей на урочистом сходе в Минску, просвеченном стагодию белорусской дипломатичной службы, пишет Еврорадова. Макей отзначил, что керовник державы ставит новые, новые амбицийные задачи, которые диктует сам час. Беларусь, как самостоятельная незалежная европейская держава, будет и далее проводить шматвекторную внешнюю политику, не своим суверенитетом, и э, у залежности от тих, тих конъюнктурных меркований. Тому одночасово, э, с протягнением курсу на поглубление и развитие э, дочинения э, с Российской Федерацией и Беларусь, так само различивая на серьезные дивиденды от э, воронувания и выведения на наличие. На належный узровень контактов и диалогов с ЕС и США. Ну то есть мы помним, что на прошлой неделе мы уже зачитывали новость о том, что увеличено будет количество американских дипломатов в Минске. Снят, точнее запрет. И наверняка будет достигнуто соглашение и с Польшей. То есть видимо Маккей имел ввиду это. Увеличивается сотрудничество с ЕС и с США в противовес России. Но также он заявил, что и с Россией мы тоже сотрудничаем. Просто не допустим, поглощение. Так, в чате. Это хорошо. Да, конечно. Что всегда должен быть противовес. Не-не-не, хочется добавить. Как всегда, СМИ. Мы продались американцами и так далее. А почему? Вопрос простой: почему мы не можем другими дружить? Почему мы должны только дружить с Россией? Вот это основной вопрос. К этим, ну, нациикам русским. и не могу понять логики. Почему Потому что они хотят поставить нас в полную зависимость, чтобы мы стали регионом? А регион он проводит только ту политику, которую из центра разрешают. Вот и все. Ну мы спокойно можем сказать что мы хотим дружить со всеми почему должны с нами? мы независимое подойти. государство и сами выбираем векторы направления политики но ну, стараемся по крайней мере конечно наш президент в свое время допустил значительное количество ошибок которые привели к утрате большой части суверенитета но сейчас я думаю что постарается он это наверстать а сейчас другая новость тут уже по внутри политическая так сказать связанная с недавно прошедшим мероприятием на днях в Минске Рух за свободу организовал. Так, это мероприятие связано с памятью Вацлава Гавила. Оно прошло в офисе Руха за свободу. Это было в 18. 18, кажется, января. Или 17, нет, 18. Так вот, Юрий купаревич выступил там. И вот что пишет Новый час. Губаревич, у Беларуси повинна заявиться улица имена имя Вацлава Гавила. У Минску прошла традиционная вечеры на памяти знакомитого чешского политика. Ну вот, видим тут фото с этого мероприятия, тут небольшая сцена, экран, проектор, на котором, видимо, какие-то показывали материалы по поводу жизни Вацлава Гавила. Люди собрались, то есть, ну, такой вот... Лабовое такое культурное мероприятие. Я примерно представляю, что такое представляет это мероприятие. Как бы видел такие. Так, о чем там говорили? Вот цитаты о Юрия Губаревича, вот приводится прямая речь. Мы у Першини собрались а на сустречи памяти Гавела у 2012 годе. То есть это уже не первый, это вот традиционно каждый год. Уже вот пя пя пятый раз. Даже нет, пятый какой уже. Седьмой уже. Седьмой раз. Это проходило на фоне достаточно смрочных часов, которые были на тот момент у Беларуси. Десятки патриотов были у вязницах за то, что они выступили открыто за свободу, выступили за пирамены. И для Васлава Гавила заусёды будет символом таких... Для нас Васла Гавил будет заусёды символом таких пираменов. Ну, то есть он имеет в виду, я так понимаю, то, что вот 12 год — это были тогда серьезные последствия после репрессий 10 11 Тогда была зачистка оппозиции, правозащитников. Однако они вот начали проводить такие мероприятия. Это организовывал не только Рух за Свободу, но там и Весна, и Хельсинский комитет международный участвовали в организации. К сожалению, я не смог посетить это мероприятие, но я о нем слышал, я читал об этом на странице Руха за Свободу. Кстати, хочу сделать небольшой анонс. На следующей неделе, к сожалению, не состоится в субботу выпуск новостей наш. Поскольку у нас будет более интересное мероприятие. В следующую субботу в Могилеве, в центре Кола, уже известном, если вы следите за нашим каналом, в 16.30 состоится мероприятие по поводу Как так? Сейчас скажу, как оно называется. Интерактивная лекция, что будет с белорусской экономикой. На яким выступит Сергей Чалы. Ну, вы ведаете, Тутбай, это официальный эксперт Тутбай по экономике. А так само выступит Антон Родняков. Значит, вот, они выступят и расскажут про белорусскую экономику, про перспективы. Я, естественно, планирую туда съездить. Я уже зарегистрировался, чего, собственно говоря, и вам желаю. Сейчас я закину в чат ссылку для всех, кто хочет посетить это мероприятие, кто будет в Могилеве. Вот. И если хотите, можете также зарегистрироваться и приехать. Если нет, то смотрите трансляцию, будет интересно. Я думаю, кто следит за новостями белорусскими, тот знает, кто такой Сергей Чалый. Это как бы, известный экономист белорусский, поэтому будет интересно послушать его мнение по, нашим, по нашей ситуации. Спасибо всем за поддержку. Также хочу выразить зрителям, кто сейчас смотрит. Нас сейчас смотрит в данный момент прямо 26-27 человек всем белорусам, украинцам, россиянам, всем, кто вообще смотрит нас, независимо от страны. Хочу выразить большую поддержку. Неважно, как вы там помогаете, морально, материально. Это как бы любая помощь нам нужна. Делайте репосты, подписывайтесь на канал в Телеграме, подписывайтесь в группу в Дискорде. Кстати, одно из больших плюшек э, тех, кто подписался на канал в телеграме является то, что туда сбрасываются фотоотчеты всех мероприятий, которые я посещаю. Ну, то есть, например, вот последний был в Куропатах, там около 130-140 фотографий в высоком качестве, сделанных там в мемориале. Естественно, все бесплатно, можете спокойно брать их и пользоваться в любых целях. Все материалы, которые снимаются, они э, доступны бесплатному использованию. На канале на этой неделе была включена монетизация youtube наконец-таки это подтвердил но я выпускаю все видео по лицензии Creative common поэтому вы можете использовать их там делать репосты перезаливать с указанием авторства конечно если youtube будет блокировать что-то то вы пишите мне а мы с этим делом разберемся то есть я как бы ни, никаких запретов не ставлю на использование своих видео то есть перепосты там рестримы и прочее. То есть я просто не не могу узнать, как работают автоматические алгоритмы ютюба и, возможно, они там будут что-то блокировать. Но вы это обращайтесь, мы что-нибудь сделаем. Так что можете использовать, да, и регистрируйтесь в группе в Телеграме. А если вы хотите попасть в эфир, вот как сейчас. Поскольку мы проводим не только новости, но и много интересных стримов, а еще больше проходит мероприятий вне эфира, поэтому вступайте в группу в Discord. все ссылки внизу, вот там, в описании под видео. А теперь перейдем дальше. Следующая новость от профсоюза РЭП. Член профсоюза РЭП из Брагина потребовал проверить тунеядский декрет на соответствие Конституции. О, вот это как раз очень вовремя. Как раз бумажки стали приходить, скоро должны прийти жировки новые э, с тунеядцем, там должны быть стопроцентная плата. Вот тогда начнется все веселье, вот тогда мы и посмотрим, как, как будет развиваться ситуация. Это будет э, основание уже для подачи в суд и серьезной борьбы с этим незаконным декретом, возможно будут марши. Павел Северинец также... Намекнул по поводу протестов, что, возможно, будут организованы какие-то шествия в Минске. Ну, как бы, пока еще неизвестно. Итак, что пишет профсоюз РЭП? Так, подождите-ка. Прямо сейчас пришел донат от одного из наших зрителей. Сейчас мы посмотрим. Я зачитаю сообщение, поскольку я стараюсь всегда зачитывать сообщение. От тех, кто присылает деньги. Деньги, безусловно, нужны, поскольку мероприятия, к сожалению, требует того, чтобы вот приехать, что-то сделать. Там. В Могилев, в Мизипск это еще недорого, в Минск там все-таки подороже бывает. Поэтому связь, безлимитный интернет тоже как бы не бесплатный. Поэтому, если у вас есть возможность, то э, скидывайте средства и жертвуйте. И да, не забывайте, сейчас уже открыта кампания пожертвования на БНР-101 на концерт. Итак, пользователь Борман э, пожертвовал 6 долларов и написал на билеты в Могилёв Борман. Большое спасибо, Борман. Посетим мероприятие с Сергеем Чалом и его застримим. Итак, а теперь продолжим. По поводу профсоюза РЭП. 52-летний житель Брагина Владимир Теремецкий получил письмо счастья в конце декабря. Как пишет Тутбай. Мужчина 6 лет проработал юристом в коммунхозе, после чего перешел сторожем на станцию обезжележивания. Ну это воду там э, фильтрует где. Год назад его сократили и с тех пор новую занятость найти не удалось. Это вот такая ремарка по поводу того, что у нас безработица просто уже там дошла до рекордно низких уровней. То есть она низкая, но тем не менее никто не может найти работу, кого не спросить. Вот, значит, осталось немного времени, чтобы подтвердить занятость. Однако мужчина пока не обращался в комиссию. Сложность, с которой столкнулся Владимир – отсутствие вакансий с более-менее достойной зарплаты. После сокращения я искал работу и приходил в местное управление, но мне предлагали 150-200 рублей. Сторожем я получал где-то 300 рублей, но там работал сутки через трое, вспоминает мужчина. Владимир объясняет, что пока увеличение тарифов его не касается. В доме нет подогрева воды, только газовые колонки. Но это как бы не столь интересно, а по поводу того, как он хочет проверить. Он, при, так, он присылает такой документ для военкомата, и его туда занес, чтобы подтвердить трехлетнюю учебу. Это бумажка на польском языке, чтобы перевести, мне надо ехать. Комель, так, это он тут сообщает по поводу того, какие документы отправлял, чтобы подтвердить то что он не является туняцем. То есть там пришлось тратить средства на обучение. Вот тут пишут, предлагают ему обучение, оно стоит 30 рублей. Там надо ехать 20 километров от Брагина. То есть такие дела. В общем, он решил подать в суд. Конституционный. Так. Следующая новость, тоже довольно важная. Вот, по поводу ядерных отходов. Мы знаем, что скоро должна вступить в действие АЭС в Островце, и собралось совещание 13 января в понедельник. В Островце, ну тут как бы в прошлом числе, потому что это старая статья, но уже собрались. В Островце соберутся чиновники, чтобы зачитать доклады, и обсудить стратегию обращения с отработанными ядерными отходами на БЛС. То есть уже совсем скоро. Так, у нас есть спойлер. Так, на сайте БЛС размещена электронная копия экологического доклада. В нем, есть, естественно, есть э, часть о том, где будет храниться отработанное ядерное топливо. В документе предлагается три варианта. Направление ОТВС, облучение, тепловыделяющая сборка. Облученная тепловыделяющая сборка белорусской АЭС на переработку в Россию с учетом длительного хранения. Отработанное ядерное топливо на территории России с последующим возвратом в АО высокоактивные отходы и их захоронение в Беларуси. Короче, не совсем понятно, что-то отправляют в Россию, там потом хранят, потом возвращают в Беларусь на постоянное хранение, что-то такое. Так, еще одно направление. Направление ОТВС Белорусской С на переработку в России с учетом длительного сухого хранения на территории Белоруссии и с последующим возвратом на захоронение в Белоруссии. Длительное хранение. Короче, все, все, все варианты связаны с тем, что ядерные отходы будут храниться у нас. В одних случаях они будут отправляться на очистку какую-то там, на переработку в Россию, а потом возвращаться на хранение к нам. В других случаях они вообще не будут туда отправляться, а полностью будет сразу захоронение у нас. В общем, ничего хорошего. По поводу АС многие говорили уже очень давно, что проект этот дохлый, и вообще он нам не нужен. И от этого даже не будет никакой пользы в плане увеличения, уменьшения, вернее, стоимости электроэнергии. Чиновники уже заявили что мы типа и так сильно мало платим за электричество и надо поднимать цены, поэтому АС никак это не компенсирует. Напомню, что вот встрой АС приведет только к тому, что к внешнему долгу Беларуси добавится еще плюс 10 миллиардов в пользу России. Вот и все ништяки якобы там да ништяки, которые мы получим. Плюс само расположение АС в 50 километрах от Вильнюса практически. В случае каких-то аварий, проблем, Беларусь просто даже, не знаю, не сможет компенсировать никак возможные, возможный ущерб, который может быть причинен Литве. Поэтому АЭС необходимо было бы все-таки, чтобы она и не открывалась лучше. Нам бы с нее и так нормально жилось. Тем более никто не будет покупать энергию с нее. Так, что у нас пишут в чате? Так, в принципе ничего особо нового сообщений. А Почему ты считаешь, что никто энергии не будет покупать? Россия нуждается в энергии. В России дефицитами а Да, ну сообщали во всех сообщениях, что наоборот в России энергия лишняя даже. Они не будут покупать. Эта станция Нет. строилась, Федя, для того, чтобы в 2011 году планировали продавать энергию в Литву только а литовцы заявили в знак протеста что мы у себя закрыли атомные станции с чего это вы решили что мы будем вашу энергию покупать сказали что будет обрубать даже линии чтобы энергия физически никак не шла с этой станции то есть все а это уже в восемнадцатом году Но, ради они могут передумать там же лукашенко про это же говорил посмотрим Нет. Германия будет покупать здесь электрический сейчас на планете. Пока никто не изъявлял желания, скорее напротив. Сказали, что пока. с этой АЭС покупать мы у вас энергию не будем. То есть Европа пока... сказалась против. Да нету никакой АС, покупать-то нечего пока. я так они сразу наперед заявили, что не планируют покупать О. энергию с нашей АЭС. Сегодня они это 3 сегодня один политик заявил завтра перебор да, я, ничего страшного. то есть думаешь что перспективы есть у с конечно станции санкциями а газов в Германию поставлять исправно так что передумают еще. посмотрим 10 миллиардов придется платить за запуск это сейчас немножко не кстати Насколько я помню лет 10 назад был разговор у меня просто один взрослый сотрудничать с Минатом в России. Вот, какие запчасти для станций предприятия? В электростанциях в России примерно 20-30. И они, тип, тип чуть ли не заложен уже их строительство. Там, ну, в смысле, спланировано. Не думаешь, что что-то изменилось за 10 лет? Да. Следующая новость. Это по поводу того, мы уже как бы ее частично затронули. По поводу высказывания Лукашенко о том, что вот когда Россия начала нагнетать информационный скандал, он высказался, что вам что, Украины что ли мало? То есть он впервые за долгое время, по сути дела, официально высказался по поводу того, что идет война. Между Россией и Украиной. То есть до этого он как бы старался так более нейтрально выражаться и не, не затрагивал это. А теперь он практически открыто при, признал, это официально подтвердил. То есть это, ну не знаю, как можно назвать ударом спину очередным Путина. Я думаю, что Пыня не очень-то будет таким доволен. То есть уже даже те, кого он считал ближайшими союзниками, уже как бы перестают ему полностью подыгрывать. И одна еще тоже неожиданная новость. Буквально недавно, в начале недели, я смотрел на Белсате репортаж, интервью там было Статкевича, где он заявил, что мы такие там социал-демократы, так, это как его Белорусский национальный конгресс, такая там ТРО-оппозиция, мы не сотрудничаем с этим проклятым режимом. И тут через несколько дней гляди уже. Статкевич заявил, что «Народная громада» выдвинула Николая Статкевича претендентом в кандидаты на президентский пост. При этом вот недавно он говорил «В Беларуси выборов нет, поэтому я не участвую в них», хотя, насколько я помню, он во всех выборах практически участвовал. И в этот раз не исключение. То есть все это очень странно. Он в своем репертуаре. Оргкомитет социал-демократической партии «Народная громада» предлагает выдвинуть председателя партии Николая Статкевича прецедентом в кандидаты на президентский пост на предстоящих выборах. Окончательное решение по этому вопросу будет принято 17 января, ну уже было принято, да. Насколько знаю, выдвинули. Во-первых, это доверие ко мне со стороны партии, со стороны единомышленников. Сразу же отмечу, что мы не ожидаем иллюзий насчет выборов. Насчет избирательной кампании известно, так в нашей стране считают голоса, но через выдвижение я буду добиваться своего права на участие в политической кампании, рассказал Белсату Николай Статкевич. То есть, ну понятно, что честные и нечестные выборы, но финансирование это как бы выделяют им иностранные организации за участие в выборах. То есть, если ты не участвуешь, то пропускаешь кучу грантов. Так что тут понятно. А вот новость Киселев. Тоже сделал в начале недели очень такое громкое высказывание он прямо сказал что если беларусь не будет с россией то беларуси как бы вообще не будет что едете типа, поток один путь он сказал точно так вот здесь это цитата... как -то так, получается то есть если мы уступим в россию то беларуси сто процентов не будет по то есть он сам себе противоречит получается Да, цитата прямая а на белорусской мове его выглядит так. Коли у Минску вырушить, застаться без России, Беларуси просто не будет. А куда же она денется тогда? Как раз-таки суверенитет Беларуси э, тогда сохранится гораздо больше. Поэтому, ну, Киселев, что-то с него возьмешь. А вот хороший, хорошая новость по поводу... В медийном плане, кстати... Уже мы не об этом даже говорили, по-моему, не раз. По поводу запуска украинского канала первого. То есть сейчас у нас Украина в медийном плане не очень представлена. То есть российских каналов у нас хоть отбавляй. Насколько я слышал, из 6 бесплатных в базовом пакете кабельного телевидения. Из 8 бесплатных кажется, 6 там или сколько-то российских. Ну, то ну, есть, давай такие... перечислять НТВ Беларусь, РТР Беларусь ндр да, на волосу рт там тоже а, на он там в 75 процентов российского контента там подсчитали даже да. нашел не по поводу. а теперь вот и украинский канал должны запустить в кабельной сети ю это а, как бы украинский аналог раша туда то есть ну украин туда или что-то такое там новости ну, рассказывают культура обычно то есть не политические новости там концерты культуры и все остальное редко бы, да но есть по некоторым мероприятиям когда важные какие-то события политические то конечно о них говорят но в основном это такой информационный канал хотя собственно в чем трудность почему у нас не запускают украинские многие каналы во первых чиновники добиваются то есть они почему российские каналы транслируют им нужен контент медийный, типа фильмов, сериалов, что-то такое. То есть они ждут больше такого, а не новости. И поэтому возникает загвоздка. Так, они хотят. В каналах и неплохое, особенно там, не знаю, шоу, смех, там, ну, там, про юмор, и так далее. Все там есть в этом плане. Я, Да, я думаю, плохо. просто загвоздка, это они просто прикрываются этим. Загвоздка именно в том, что они боятся реакции Москвы, поэтому не вводят украинские каналы. Но выбора нет То есть, уже должно договориться в этом плане Я офигеть если бил сайта кредитует это вообще будет ну насчет бил я я конечно не строил больших иллюзий а вот украинский канал должны договориться уже вроде как все там решили только это вопрос времени когда так что скоро в сети должен появиться так есть конечно кто хочет смотреть но оно недоступно для широких масс. Вот, да. Пошел. Я знаю, раньше, когда смотрел телевизор, ну, там несколько лет назад, были интер, интер плюс, что там еще интерфильм можно было найти но это естественно не просто вот так что ты включил и там показывает это надо специально искать настраивать какие-то пакеты там по спутнику может идет а здесь будет базовым я так понимаю пакете украинский канал вот кто-то написал там на денис д какой-то в чате то россиянская пропаганда то украинская будет ну знаешь россиянская пропаганда у нас 6 или 8 каналов там а украинского ни одного а тут дело не пропаганного а было в одной точке про транслирование лишь одного Да. То есть Суть в том, неважно даже какая пропаганда, если будет несколько разных каналов идти, то это уже как бы заставляет человека задумываться. Когда ты включаешь один канал российский, там рассказывают одно, а потом переключаешь, к примеру, на радио Свободу или Белсад, неважно, там какая там пропаганда, там пропаганда идет, неважно. Главное, две полярных точки зрения, они заставляют задуматься. Там говорят одно, а в другом говорят совсем другое. И у человека возникает э, такое ощущение, а где же правда? Тут говорят так, а тут говорят да, так. Нет разбирается, то есть думает наконец-таки. Мозги начинают и... работать. Именно. Потому ну что... и нужно БТ хотя бы развивать там тоже мол, там прибавлять процентов соотношения никак в Украине, естественно, делать об этом. Не по нему по, по капельке. Да, у нас идет это не принудительно, это как бы мягкая белорусизация для тех, кто в первую очередь хочет. То есть никто никого не заставляет. Я не понимаю, чего боятся там э, сторонники русского мира. Никто никого не заставляет и не принуждает. У нас проблема в том, что э, как раз-таки не достает вот этой позиции. Они сразу говорят, вот если ты там за вот это это да, то ты типа там... То значит ты заставляешь, что приучаешь? Да, и заставляешь. Либо это там польская пропаганда, говорят. Причем тут Польша, я вообще не понимаю. Билсат. Да, да. Билсат, вообще на мой вещат. Не на польской, а на белорусской. То есть на наши государства. Не говорят об интеграции с Польшей, например. Там не говорят о том, что мы должны перейти на латиницу и такого я не слышал вообще. Поэтому в чем какая там пропаганда, я не знаю. Ватники сами себе выдумывают, что хотят. Более, ты, тебя не заставляет это смотреть. Да, Его человеку, нет в кабельной да. сети. Большинство людей не знает, где его искать, кроме того, как в интернете. То есть, если у тебя ты не пользуешься да, компьютером... То, пропаганды нету у нас вообще 0-0. Для широкой массы, для массового бывателя, массового зрителя, если так выразиться. А российская пропаганда, да, это монополия. Денис Д. пишет российские каналы, украинские смотреть невозможно, только если фильмы. Денис, да я бы тебе сказал, посоветовал бы вообще ящик не смотреть. Лучше интернет смотреть. Ну, это для, ну, для старшего поколения было бы полезно. Да? В том плане. Нет, так безусловно. Полярные разные точки зрения, представленные э, в телевидении, там, кабельном, это было бы полезно. Потому что когда показывают одностороннюю позицию, представленную Киселевым и Соловьевым, ну, понятно, что складывается из этого. Хорошо, мы что-то отошли от новостей. Надо какую-нибудь новость еще прочитать. Вот у нас. The Village Беларусь сообщает. В Беларуси запустили первую криптобиржу. И, кстати, совсем не ту, которую мы ожидали. Мы ждали, что запустят X-Rate, а тут совсем другая биржа. Вот компания Currency.com стала первой криптобиржей, зарегистрировавшейся в парке высоких технологий с момента принятия декрета номер 8. Инвесторами проекта выступили в VP Capital Виктора Прокопени и Ларнабел, Ларнабел Венчерс Саида Гуцериева. Сумму инвестиций в стартап в сообщении компании не раскрывают, передает Тутбай. Белорусская криптобиржа позволяет обменивать обычные деньги на криптовалюты, то есть покупать, продавать, грубо говоря. Держатели криптовалют могут официально продать и купить их на территории страны, то есть все это легально, никого не наказывают. Еще одной особенностью проекта является то, что он выступает в том, что он выпускает свыше 10 тысяч токенизированных биржевых активов. То есть это наподобие что-то, как биржа Binance, по-моему, или какая-то, выпустила свои там, Binance Coins, которые можно менять на любые криптовалюты только в рамках самой биржи. Вот, видимо, что-то такое и наше сделали. Со старта проект будет доступно старта проекта будет доступно свыше 150 видов токенов что делает белорусский проект первым в мире в своем роде заявляют владельцы но ну, не знаю на нормальных биржах там баллонник там да вот такая структура там много их там сотни их может быть не знаю сколько, 150 или 200 там дофига разных криптовалют их можно обменять друг на друга они а только за деньги вывести ты видел что тут вот пишут английские источники, что правительство Беларуси не будет облагать до 2023 года налога на вот эти был... сделки. Это же был принят декрет номер 8 в конце семнадцатого года. Теперь будет, вот на первом у, у меня, если я захочу продать биткоины, я потом должен буду заплатить налоги Понял. с этой сделки. А у нас нет. То есть на белорусскую биржу. Конечно. Так вот, тут просто в том-то дело, Федя, что, видишь, только сейчас открылась первая, а декрет приняли еще в конце ноября 2017 года, заявляя, типа, все, вот мы приняли, и он там через три месяца вступил в действие. Но по факту я зачитывал тогда, что, например, на бирже X-Rate было сообщение, что у нас все как бы готово, но мы не видим возможности, каким образом здесь легально запустить биржу. То есть декрет приняли, а как бы о чем он? То есть все плюсы, которые были, вот, например, абстример вот утверждал, что вообще этот декрет весь был просто как для создания криптовалютного обшора для российских олигархов здесь, чтобы они могли обналичивать там крипту. Еще интересное замечание: их спросили, да. а Ripple будет да, а я... хозяева вот этого проекта? Нет, их спросили журналисты, они сказали: ну мы подумаем. То есть, как бы, Ripple там нету. Самое что интересно. Интересно, Ripple нету. А вот, например, на Полониксе Ripple есть. Это одна как бы из крупнейших площадок, насколько я знаю, полоник где Rippleм торгуют, чем там еще DoggyCoin. Там некоторыми, короче, такими криптовалютами. И как ты думаешь по поводу Ripple, его отсутствие? К чему бы это? Ну, есть же мнение, что рипова это пирамида финансов, и а и она как бы регулируется каким-то частником. то есть это не является независимыми деньгами, что называется. Алексей вовремя подошел. Да-да, и вот как раз Алексей подошел, и наоборот хороший признак, что пирамида не пущать только акции и биткоины, акции и реальную валюту, а пирамиды не пускаем, самый свой бережем. Да. Имя свое бережом. Переадресуем вот Алексею как раз вопрос. Вот сейчас зачитали Алексей только новость по поводу того, что наконец открылась первая в Беларуси криптовалютная биржа. У меня второй вопрос. гоночку сразу. давай Написано, что полностью регулированная. fully regulated tokenized exchange. Что значит полностью зарегулированный? Алексей? Централизованные. По поводу этой биржи правильно говорил об дело в том что вот эту фирму открыл блин эту фамилию сейчас не вспомню короче ее открыли специально для отмывания денег потому что в России этот эту процедуру запретили поэтому они решили под шумок открыть биржу до да одним, одним из главных сказать, инвесторов владеет что, чтобы открыть вот эту вот биржу оказывается там сели тонну дерьма скажем так там правах проходил аудит специальный их кодов и так далее и так далее плюс с инфа будет сливаться с соответствующим органам о клиентах смысл биржи не в том что из белорусского рубля в крипту входить с этим как бы проблем нету смысл в том чтобы с биржи выходить на иностранные счета можно было и вот это к сожалению форточка она не анонимно соответственно спрос на такую биржу ну сомнителен но он будет у нерезидентов. и как раз таки именно поэтому не резидент вот этот вот э, как жив фамилию сейчас я посмотрю цареев да да по моему он вот как раз таки он не является нерезидентом и ему очень удобно отмывать деньги именно через э, такую биржу я даже я задумался чтобы это выгоднее, чем да, меняться. Да, да, да, вот для Феди это выгодно, для Белоруса это, ну, как минимум, опасно. А для Белоруса есть, ты открываешь просто. Бел... Смотрите сами, у Белоруса есть выбор: первый выбор это биржа, где регистрируют по паспорту, и 2 второй выбор это биржа, где регистрируют по паспорту, но за этим следит КГБ. Ну, наверное, логичнее выбрать первый. И тут понимаешь. Еще, Алексей, ты знаешь, что у нас очень любят принимать декреты задним числом. То есть сегодня приняли, что мы до 23-го освобождаем от налогов, а завтра выдали новый декрет о том, что предыдущий отменяется. А Нет, ты ну, уже что, то, что на нас, бирже как бы, свою крипту. Это все человек настроение захотел, и все снова запрещено. Это как бы даже не обсуждается это я так понятно. То есть, это за год уже такой мыслящий все. Для куропаток. Несите сюда свои биткоины, мы вас всех посчитаем, у кого там они есть, и сколько, а потом вас нагнем. Да, да, как только понадобится, как только запахнёт и государство тут же прибежит. Не а там же даже они дату ставят 2023 год, будем нагибать. Они, они считают, что да, до этого срока как бы пирог созреет, выпечется, но мы то видим, как это все происходит. Они это могут, это... Федя. Сократить эту дату. Это как бы стандартная дата, такой вот условная, условная. Да? Они могут в любой момент, я же говорю, выдать декрет, как вот с декретом номер 3. Да-да, стандартная дата, 5 лет. А потом могут выдать, как с декретом номер 3 было. В апреле вышел декрет номер 3 о том, что с 1 января все тунеядцы должны платить налог. То есть декрет вышел в апреле, а платить уже с 1 января. То есть уже три надо месяца. Понимать, надо считать. понимать, что предприниматели, они не доверяют э, Лукашенке, они прекрасно знают, что это за человек. И естественно, там никакой особой активности нет от э, граждан Беларуси. А то, что кто-то там не резидент будет деньги отмывать, ну так для них это и делает в общем-то. Э, Свой-то народ можно грабить, а не резидентов уже не пограбишь. Интересная статья вышла на ту которая называется «Кто в Беларуси говорит по-белорусски?». Данные, которые вы увидите ниже, не публиковались никогда. Не то чтобы они были секретные, просто до, до сих пор никто не взялся их посчитать, хотя они касаются переписи, которая прошла почти 10 лет назад. В начале нынешнего года специалисты Белостата по моей просьбе провели эти расчеты и любезно предоставили их мне, за что я выражаю им свою искреннюю благодарность. Это вот пишет Юрий хруст обозреватель белорусской службы «Радио Свобода», кандидат физико-математических наук. Так, вот вопрос. Вынесенный в заголовок предмет отнюдь не только академического интереса. Нынешнее обострение белорусско-российских отношений, интеграционное наступление Москвы ставит в плоскости практической политики вопрос, на ком зиждется белорусский государственный и национальный суверенитет. Итак, согласно известным и давно опубликованным данным, ну то есть по переписи 2009 года, 53% назвали своим родным языком белорусский, 42% русский. Языком домашнего семейного общения назвали белорусский 23%, русский 70%. А кто те граждане Беларуси, для которых белорусский родной? Кто говорит на нем дома? Как языковые приоритеты, связаны с базовыми демографическими характеристиками? Вот эти самые данные. График первый. Связь родного языка с возрастом. По переписи 2009 года. Постараемся увеличить. Так, ну тут что-то не особо. Оно вот в таком размере есть. Не знаю, насколько вам там видно в ютюбе, но такие вот данные. Старше 70 лет. Большая часть э, тех, кто говорит на белорусском, это 70 и старше. Потом идет дальше 65-69 категория, там тоже из них 69, 6 процентов. Так, и в общем меньше всего говорит тех, кому от 25 до 34. Ну даже можно сказать, в принципе 15, вот от 15 до 34. Вот эта вот категория такой провал. это как раз вот те, кто приходится на Лукашенковский период правления. То есть, как бы, это вопрос к тому, кто просирал суверенитет Беларуси. Следующий график. Связь языка домашнего общения с возрастом. То есть, это там был э, связь родного языка, а здесь домашнего. То есть, кто реально разговаривает. Там, кто просто подписал себе в бумаге, что, типа, мой там главный язык родной – это белорусский. А вот здесь по поводу реального общения. Да, то же самое. Наибольшее количество тех, кто реально общается на белорусском языке, это 70 и старше. Это вот 48,9 на белорусском и против 45,9. Ну там многие там на таком торсянке, не на чисто белорусском, но тем не менее. Что большая часть это старики. Потом идет 65-69, там тоже значительный процент, 39,7. И дальше идет снижение меньше всего реально общаются на родном языке. Это возрастная категория 20-24, 25-29. Ну и вот 30-34 там и немножко... Ну, период, точнее говоря. Что? Ну, опять же, этот период нашего президента да? первого. Это период нашего президента но надо еще учитывать что это старые данные это данные 2009 года все-таки вот будет перепись скоро в 2019 году не забывайте да, указывать не забывайте, это очень важно да уст, не забывайте, важно. указывать первым языком белорусский то есть сейчас идет борьба за суверенитет поэтому указывайте если там будет графа такая что ваш родной язык белорусский язык общения белорусский первый язык белорусский то есть ну чтобы повысить количество там тех кто использует русский как свой родной язык поскольку сейчас это вопрос суверенитета и просто вот это данные переписи могут быть использованы потом российскими пропагандистами как одно из обоснований того что типа ну у нас уже как бы суверенитета никакого нет и национального государства нет. Это просто как бы... У нас 70 сколько процентов белорусов, у россиян там 10% всего лишь. Так что это не в языке дела, это то же самое, что говорите. Вот в Австрии говорят на немецком, значит, Германия должна повторить путь Китлера. То же самое, такая же аналогия. А вот еще интересный четвертый график – это связь образования с языком, на котором общаются. То есть родной язык и образование. Больше всего это те, кто без образования и начальное образование. Ну, то есть, мы складываем такую картину. Старики 70 лет и старше, которые живут где-то в деревнях, и у них либо начальное образование, либо без образования. Ну, то есть, которые, детство которых пришлось на период войны. Нужно сказать, что образование у нас для галочки. Ты же понимаешь, какое, какое у нас образование. Что многие по специальности вообще не работают. То есть с это либо... Связь языка домашнего общения с образованием, так тоже. Вот на каком языке вы обычно говорите? И э, здесь те, кто э, высшее образование, там э, наименьший процент тех, кто говорит постоянно на белорусском языке. Хотя это довольно ну, странно. Это, это, связано, знаешь, с чем? это связано с тем, что у нас нет ни одного высшего заведения на белорусской уровне ну да возможно хотя я бы сказал что как раз таки студенческие сообщества особенно вот исторические там лингвистические там как раз это так сказать главные рассадники белорусской культуры то есть там многие туда поступая ну, они становятся даже... патриотами вот. переосмысляют свою жизнь и по-новому так сказать начинают учить белорусскую мову и использовать да ты все верно сказал то есть еще нужно учитывать какое высшее образование именно понимаешь потому что происходит. я поэтому когда я вижу эти данные у меня возникает какие-то странные сомнения то есть обычно многие я знаю среди молодежи кто э, говорит вот эти кружки которые создаются там да кто вступает в молодость бнф они как раз через университеты приходят к этому поэтому очень странно что люди с высшим образованием тут очень низкий процент использования ну это знаешь там это, к примеру какое высшее образование там строительные и так далее. То есть они получают это для корочки и там идут в итоге работают вообще не по специальности. То есть тупо, чтобы ну, отучиться для галочки. Вот такие люди. Поэтому им, в принципе, на все наплевать в этом плане. На язык, культура в особенности, то есть низменные потребности. Так, заглянем в чат, чтобы народ а не на скучал. Язык, да, ты полностью прав. То есть сейчас этим занимаются деятели культуры. То есть писатели, художники, там дизайнеры, те же айтишники, там еще? Ну и так далее. То есть здесь в общем деятели культур. Так, привет всем, кто в чате. Я, поскольку читаю новости, то не всегда вовремя просматриваю ваши сообщения. Поэтому, так сказать, не обижайтесь, если что. Всем привет, кто в чате. Так, кто тут у нас что пишет? Ага, что-то там по поводу украины придет время и украина назовет свой авианосец петро порошенко мудрый который будет базироваться на главной, а значит будут и другие базе но ну, желаю до да, украинцам так сказать удачи в этом плане То, надеюсь что в этом все плане хорошо буду порошенко так критически относимся но мы да, да, но просто я говорю раз человек так считает то есть по поводу того что там видит величие украины военные в том числе ну хорошо и кстати по поводу сотрудничества военного украины и беларуси мы еще вернемся потом по поводу заявления депутата гузя это еще как бы будет а сейчас дочитай да, да, про язык но ну, я уже все закончил там графики да, там вы, помимо графиков говорили что и были случаи такие, что что не все потеряно в этом плане. Да, что То есть язык, как феникс, возрождался, и все было в этом случае нормально. То есть это нужно развивать. Вообще, и если так и... вспомнить, то 2014 год как раз стал хорошим стартом для возрождения национальной культуры в Украине после того, как была война. То есть это консолидация большая была наций, и люди начали добровольно действительно интересоваться этим. То есть никого там не принуждали. Были, конечно, такие случаи, когда там националисты придирались, это да. Но у нас в этом плане тоже, я думаю, что сейчас обострение отношений с Россией, это может вызвать всплеск интереса к национальной культуре, то есть многие белорусы начнут возмущаться этим и, так сказать, интересоваться культурой и истории То есть это может оказаться... Главное, чтобы БНР 101 прошло. Вот как раз. Новость сейчас по поводу БНР, по поводу заявлений Павла Белоуса. По поводу того, что э, подавалась заявка на то, чтобы провести БНР-101 на стадионе «Динамо», и пока что официальное руководство стадиона э, вроде как испугалось и ответило отказом. Хотя это еще не официальный отказ от там или от власти, поэтому это еще не точно. Пока ближе к дню воли, там видно будет еще, пока времени много. Но официально пока руководство Динамо сказало, что нет. И по поводу Дня Воли. Вот есть здесь статья от Павла Белоуса. Он написал следующее. Вот Павел Белоус про День Воли. Не паникуем и чекаем официального отказа от города. Ну то есть тут несколько статей было тематических. Они подали заявку. Потом статья о том, что... Стадион отказал, а потом о том, что не надо паниковать, это не официальный отказ от э, властей, это просто руководство стадиона само ответило так. И вот один из организаторов Дня Воли, Павел Белоус, прокомментовал у себя на сторонцей информацию об том, что небыто День Воли 2019 на стадионе «Динамо» не отбудется. На стадионе «Динамо» лечит, что провести День Воли у их немахчима, но это вось ссылка. Так, как расслумачивал Белоус, он размовлял с наместником директора по основной деятельности Станиславом Возняком. Далее, яны обмерковали реальность задумы. Возняк сказал, что стадион э, подпарковывается городу, и они примают решение. Тому треба подавать заявку мэру, что сегодня и было сделано. Тому не паникуем и чекаем официального отказа от города, и далее, в зависимости от отказа, выращаем, что робить. То есть мэр еще не ответил, а он будет решать. Но ну, я скажу так, что конечное решение за Лукашенко, естественно, что доложит по поводу дня воли. И тут вот как раз будет интересно, что. Не, ну слушай, вот я уже да. говорил вот на стриме, что если в СССР разрешили на стадионе провести митинг, митинг политический, а сейчас речь не о митинге политическом, сейчас речь именно о празднике без политических лозунгов, просто праздничная атмосфера. То есть, это, то есть, если БСР разрешили, ну, это должны они разрешить. Тем более, шествие, же, не помнишь, летом было шествие этих фанатов, быланов, которые, которые файеры зажигали, там, да. По говорили. Да, да, то есть, почему они разрешили россиянам, а белорусам не разрешат, это будет нонсенс тогда, когда... Там тогда. просто вообще было что-то невообразимое. То есть, представить, чтобы наши люди вот так прошли, там, дико... Даже не националисты, а просто, ну, это вообще нереально. Тут за флаги штрафовали. А то такое строили дикий сабантуй для фанатов вот там зенита, кажется. Так, Георгас пишет. Сначала белорусы говорили на балских диалектах. Несколько сотен лет назад перешли на славянские, называемые белмовые. Теперь вполне может быть замещение русским. Не знаю. Как даже прокомментировать 500 лет назад там еще с Корына, то есть еще в 11 веке было разделение языков тоже старо-белорусский русский. московинский или как этот язык называется уже не помню. то есть разделение уже давно, -давно было а так следующая новость владимир макей тоже сообщил а вот, «Наша НИВО поведомляю, Владимир Макей назвал головное досягнение Беларуси за 30-ти годзе. Суверенитет Беларуси, огромное достижение и наивеликшая каштовность», заявил министр замежных справ Беларуси Владимир Макей. Интервью Белта с дипломатичной службы. Головное досягнение опошних. Без малых от трех десятигодив Беларусь отбылась как самостойная суверенная держава. Наша краина является полноправным членом сусветной супольности проводить незалежную замежную политику. Это наша огульное досягнение и наивеликшая каштовность, зазначил министр. Поводли Макея, э, декуючи прагматичному курсу, наш матвекторность удалось э, Беларуси удалось по, э, поширить колы союзников замежных партнеров открыть и заманцевать за собой новые перспективные рынки и теперь немножко так сказать тоже как бы сказать дипломатия но это более комично то есть вот мы видим возложение венков президентом зимбабве в минск приезжал президент зимбабве да президент республики зимбабве эмерсон Дамбудзо Мнангагва в рамках официального визита возложил венок к монументу Победы в Минске. Передает корреспондент агентства Минск новости. А вот он стоит здесь такой, с неграми. вот они тут. посещают мемориал. Президент Дебабве прибыл в Беларусь с официальным визитом 16 января. Встреча президента Беларуси Александра Лукашенко с Эмерсоном Мнангва, Мнангвы прошла 17 января во Дворце Независимости. Главы государств обсудили вопросы развития политических и торгово-экономических контактов, перспективы укрепления двустороннего сотрудничества. Ну да, прекрасное сотрудничество с такими вот товарищами. По итогам переговоров подписан пакет документов о развитии сотрудничества Беларуси и Зимбабве в разных сферах. Договор о взаимной правовой помощи по гражданским и экономическим делам. Меморандум о взаимопонимании между Министерством иностранных дел Беларуси и Министерством иностранных дел и международной торговли Зимбабве. О проведении политических консультаций. Интересно, какие там могут быть консультации у нас с Зимбабве? Как сохранить режим? Ну, у Мугаба это не очень удалось. Мугаба это не удалось, поэтому. Если там же митинги в Зимбабве тоже там что-то творится не очень. Ну это не страна получается. при Мугабе стала одной из беднейших. То есть это как бы отличный пример для нас. Не, мы же про Зимбабве сейчас говорим, а не а про, про в Зимбабве сейчас митинги проходят, там конкретно так. Mm. Ну, в принципе, ладно, я думаю, это такое событие, которое, я же говорю, что относится больше к такой сфере юмора, поскольку, ну, какое у нас там сотрудничество ты Зимбабве. А вот новость э, другая. Стало известно, тоже Тутбай сообщает, во сколько обошлись световые фигуры, которые установили в Минске. Ресурс ReformBuy нашел на сайте госзакупок большинство последних установленных минских световых фигур и подсчитал, в какую сумму они обошлись предприятием Мингорсвет. И вот тут перечисление и стоимость. Согласно результатам тендеров по закупке световых конструкций, на 13 фигур было потрачено 2 миллиона 138 тысяч 500 рублей. Это новых белорусских. Это более 1 миллиона долларов. И цена зубор там колос масс вот эти и цены просто какие-то нереальные там 250 200 там 197 тысяч рублей вот за фигуру вот такую ну, не знаю там дядя вася слесарь из профиля окупленного в этом магазине строительных материалов из алюминиевого и светодиодных rgb лент можете сделать такой я думаю за пару бутылок за пару бутылок дешевой водки у нас, видите, как цены просто нереальные. И вот еще о ценах: арендодатели насчитали партии БНФ огромную пеню более семи тысяч рублей. Это сообщает Еврорадио FM. Ну, это известное дело о том, что у партии БНФ большие долги по поводу ихной седибы. Я так понимаю на, на Черниховского 3, которая в Минске там находится. Им насчитали сейчас огромные проценты по задолженности. 16 января экономический суд города Минска отклонил иск коммунально-ремонтного эксплуатационного унитарного предприятия «Дом Энергосервис» к партии БНФ и общественному объединению БНФ возрождения Причиной Обращение арендодателя в суд стало задолженность за аренду помещений до да, Черниховского 3. Предприятие хотело выселить оппозиционеров. Как сообщил в прямом эфире Еврорадио председатель БНФ Григорий Костусев, на сегодняшний день долгов уже нет. То есть долги всего уже заплатили. Они хотели еще там насчитать пеню. Что было подтверждено в суде документальной. Суд не поддержал требования коммунального предприятия и отказал им в выселении партии БНФ из офиса, говорит Костусев. Точка не поставлена, они могут обжаловать еще. Также он сообщает, что насчитали партии БНФ в пеню ту, которую щел необходимым э, насчитать директор этого предприятия. В сумме более тысяч рублей. Ранее на переговорах с руководством предприятия речи о пене не было это очередная попытка наезда на партию если вас не выселили постараемся вас добить финансово что-то я не слышу таких дел на, ну, на дел по поводу там, кпб ЛДПБ. Э ну, они вовремя и... платят они богатые им с бюджета выделяют же деньги достаточные они оплачивают все аренды у кпб все в этом плане отлично а вот у пропагандистов спутника не все отлично Facebook заблокировал страницу белорусского спутника и еще около 500 страниц, связанных с журналистами спутника. То есть они вот эти сотрудники открывали в Facebook страницы фейковые, которые потом использовали для типа распространения. Типа... Что? Хотя белорусскими не являлись вообще. Но они без белорусскими типа указывали, что они белорусы, но белорусами вообще не являлись. То есть это по поводу э, информационной войны, которую Россия ведет против Беларуси. То есть эти фабрики троллей, тут даже не фабрики троллей, а сами сотрудники спутника используют вот это для того, чтобы потом комментировать там с разных аккаунтов. То есть, ну типа такой штатной своей маленькой фабрики троллей, там на несколько сот аккаунтов. То есть вот, пожалуйста, недружественный жест. А наши ватники постоянно говорят про какую-то польскую пропаганду, про какую-то американскую пропаганду. Где она тут, в чем? То есть где этот офис мифический, к примеру, в Польше? Мы знаем, что есть Лахта-2, к примеру. Ну, те украинская Лахта-2 или польская? Что за бред? То есть и срезание постоянно дизлайков там, и так далее. То есть постоянно, когда ставят, что-то не видно. Путиноидов на... поймали на... за руку конкретно а ватники вместо того чтобы признать они говорят только а, а, американских троллей почему не трогают а потому что не нашли и вот когда будет то тогда ты и новящие... Ты кстати кот видел на рекламу в том же фейсбуке союз беларус Си и россии союзные государства. государство ну, там всякое попадалось, мне там что-то другое попадалось, я вот уже не припомнил, что-то тоже такие рекламы всякие были. И последняя новость, которая у меня на сегодня, как раз вот по поводу народного депутата Украины. Игорь Гусь, э, так вот, народный депутат Украины Игорь Гусь, э, як наместник керовника комитета Верховной Рады, по замежных справах провел брифинг по теме махчимой инкорпорации Беларуси в склад России. Так само это пытание будет обговорено на посещении комитета. То есть, ну, они обсудили совершенно, так сказать, резонно вероятность, что необходимо будет оказывать помощь Беларуси для того, чтобы она не вошла в состав России. То есть на случай российской военной агрессии, информационной агрессии, то есть поддержки Беларуси на государственном уровне. И там... Отмечается несколько пунктов. Первый ⁇ усиление амбассаду Украины у Беларуси. То есть, ну, увеличить штат посольства, количество сотрудников расширить. Ватники, кстати, по этому поводу уже истерику устроили. Типа вот, Майдан тут будет устраивать. Тут уже нагнали, типа, боевиков там, подпиндосники всякие. Российские боевики. То есть куча да. здесь этих представительств российских и ничего. Что-то они не орут. А? Да, они считают это нормально если тут будет полностью пророссийская позиция то есть тут будет это кремлевод и повсюду это как бы для них считается норма так и должно быть а увеличение штата украинских мало... это уже сразу плохо то есть им мало ящика мало радио мало газеты, не помогает мало ли не помогает. Сель не помогает надо вообще чтобы все было Второй вот пункт. Узмацнение информационной политики Украины. Украина, на жаль, не представлена в информационном поле Беларуси. Треба потребовать заявления о Беларуси украинского телеканала. Ну вот как раз то, о чем мы и говорили. Что украинский канал скоро в кабельной сети будет. Потому что воздействие России идет большое, а контрпропаганды нет никакой. Лукашенковская, она вообще никчемная, она ни, никуда не годится. Вот будет хотя бы там украинская. Ну белосат, если бы разрешили, тоже. Было бы нормально, третий пункт. А, Пропрацевать пытание деяния Украины а, Коли Беларусь, все ж будет захоплено. То есть, они стратегические такие планы всегда составляют. То есть, на случай там вариант э, минимум, максимум, то есть, если хорошо будет там среднее развитие событий и худшее. То есть не надо паниковать, это как бы нормально. Вот они тут пишут, что э, это и узмацнение. Оборона сдольности пограничных для, для Беларуси областей Украины и початок уже теперь консультации представников украинских спецслужб и белорусских активистов. Попытание разгортывания сетки патриотичных структур Беларуси. Ну то есть, э, там превентивная оборона в случае, если Беларусь будет захвачена, то есть подготовка территории приграничных Украины, чтобы там все было. На случай, если что, потом не поперли э, с нашей стороны в Украину. То есть все хорошо, грам. Надеюсь, все-таки тут апрель, в скором времени договорятся там. Кстати, наши же ребята там под детей или такой студентов же отправляют под Москву там учиться и так далее. То есть нужно обмениваться опытом именно с украинцами сейчас в этом плане, это а будет поздно. Так и не только студентов. У нас всякая ватная профессура, просто толпами там и журналистов. Для журналистов устраивают разные курсы. То есть люди заманивают там в Смоленске, в Воронеже разные проходят конференции для белорусских журналистов. Их туда, кстати, издания всякие государственные даже бывает отправляют, типа как. Ну не принудительно но так рекомендуют типа съездить а потом человек возвращается полным ватником то есть он уже полностью пишет да про кремлевские статьи. в этом плане то есть обмен военным опытом то есть понятно зачем туда отправляют журналистов им там предлагают им там делают предложения, от которых они не могут отказаться то есть видимо предлагают сотрудничество там приплачивать деньги за то что они будут продвигать кремлевскую повестку и как бы Мы расследования рады, проводились. как раз таки его разомбировали как следует. А в том-то и суть, что если когда ты будешь, к примеру, как ты говоришь, расширять сотрудничество с Украиной, то тебя могут за шпиона счесть Вот как украинского журналиста Павла Шаройко, которого арестовали. То есть он тут пытался сеть создать какую-то, его посчитали шпионом. Но он вещь легко отделался. А так, если ты, например, приедешь и будешь там какие-то связи там устанавливать в киеве там что-то там учиться то когда ты вернешься тебе может кгб просто взять и скажут вот ты там такой сикой э, шпион нет нет дело просто дипломатическому там о сотрудничестве повышать связи тоже тоже представительство как сказали не без радикализма опять теперь же. я думаю это будет потому что сейчас угроза и лукашенко как вы бы, ищет вообще со всех сторон поддержку э, я ну, уже он с встречался да. в он Встречался не так давно с Медведчуком даже. Говорят, что там обсуждались в том числе вопросы по возможной контрабандной поставке через Украину российской нефти. То есть ну, Медведчук, грубо говоря, он получает его компания. там Компания его жены в России получает сырую нефть, но не перерабатывает, отправляет на переработку куда-то в другое место. То есть по сути дела вот он перегоняет там нефть э так, полулегально. Видимо, Лукашенко, может, хочет тоже что-то получить, там, какую-то долю нефти, чтобы замещать российскую официальную нефть. И также говорят, что, возможно, он по Донбассу какие-то вопросы Медведчуку задавал. То есть понятно, что Медведчук это человек, связанный с пророссийскими кругами, с Путиным, поэтому он с ним там договаривался о чем-то. Посмотрим, во что это выльется. Ну что ж, еще какие-нибудь новости, что-нибудь обсудить. Там же возможно? я скидывал кучу новостей, там типа про дороги от ЕС. Не-не, я говорю так, обсудить что-то. Да, ЕС, ЕС собирается выделить дополнительные э, гранты на улучшение дорог в Беларуси. Да, я видел эту новость. Дороги будут лучше, и как бы ЕС на экологию выделяет средства в Беларуси. Поэтому сотрудничество усиливается. Вот тут в чате пишут. А революцию делает 2-5% активных людей, остальные не в счет 20% потом поддержит. Ну а да, мы но же сейчас... даже революции не хотим сейчас делать. Да, нам бы бы концентрирует общество в этом плане. Сейчас вот все. то есть Сейчас как раз таки. Если мы хотим такой революции, как в Украине, это, это сразу можно сказать. Сейчас, как раз-таки, надо быть осторожнее в этом плане, потому что это будет достаточно опасно. Сейчас надо следить, какие протесты Витеболе кто организует. Таким призывом у тебя могут прийти, это нарушение конституционного строя если так на что-то то, то пошло. Просто развивать культуру, гражданское общество, что мы сейчас и делаем. Экономические варианты разбирать, те же программы. Кстати, Алексей, вопрос задам сразу. Будем разбирать потом программу Това статкевич. Статкевич, ты же хотел коммуниста какого-то разобрать. Да, да, да, да. Ну, я предлагал, либо коммунисты либо программу Статкевич. Программу Статкевича еще рано. Нет, он же уже составил ее. Я раскидывал. Ну, мало ли он ее поменяет Надо ее рассматривать тогда, когда будет хайп. То есть когда будет предвыборная этот вот. Так уже хайп, сайт. вот уже он все обозначит, что пойдет на выборы это еще не это еще не хайп. Проводить хайп, проводить а, выборов на несколько Беларусь. месяцев. Не дай за год да. ну, можно да, сейчас это забрать, но это не иностранную даст иностранную просмотров, если это нужно. Если не не, не нужно, конечно. никаким иностранным силам войти в Беларусь. Держись. Сочетаю сейчас сообщение. А, пришло. И он потом еще поменяет эту программу да тут пока точно неизвестно когда будут выборы в девятнадцатом или двадцатом году мир например навальный менял программу свой благодаря на работе нашего канала да да да сначала вышла программа навального потом мы ее покритиковали а потом он поменял программу так вот по поводу сообщения сейчас пришел донат от паной никто и вот вот пишет следующее не позволяйте себе вводить иностранную валюту в Беларуси. Не позволяйте никаким иностранным силам войти в Беларусь. Держитесь. Ну мы постараемся. Да, кстати, проскакивала на днях ситуация такая там. Комментарий: Лукашенко сказал, что я согласен на единую валюту, но это не будет российский рубль. Ну, как раз это, это, этим и занимается Александр Григорьевич. Не вводят внешние какие-то силы влияния в страну, чтобы удерживать свой режим или именно внешнее влияние, политическое, экономическое, культурное, как правило, обрушивает режим. Ну так видишь, тут Федя главное, в какую сторону нарушится. Нам главное, чтобы он не в сторону Путина обрушился, то есть не чтоб Пыня не поглотил. А если вот он будет с ЕС развивать сотрудничество и в итоге, так сказать, сядет на жопу... Э но уже Россия не сможет так просто забрать беларусь Вот это было Ну да, да, я понимаю, вашу замочность, но в данном случае не важно какое влияние внешнее. Я просто понимаешь, мы это против Луки понятно, его надо, так сказать, подвигать. Но просто надо делать это осторожно, чтобы Путин вместо него не стал. Потому что луки это Луке без разницы, как скинул западники или восточники также и в россии кстати многие против пыни до да, процентов 30 по некоторым Но эти, эти 30 процентов они за более жесткие диктатуры чем пыни. сталина да, давайте путин слишком мягкий сталин жириновский Грудинин, Володин и так далее. да об этом многие говорят что многие недовольны путиным не потому что он слишком путин а потому что он недостаточно путин не коммунист не совок не фашист не, не завоевал всего лишь 7 процентов территории украины вместо 100 7 процентов территории больше да, прихватить и еще путин не православный царь самый идеальный вариант для ватника это ä, православный коммунист коронованный ä, и такой милитарист который будет там убивать своим одним взглядом да, русский мир везде, то есть такая левая идея всеобщего русского мира, все, всеобщего полноващения. Но это уже марксизм. Ну, то есть э, стирание границ, это же левизна. Да, да, марксизм. Не, не обязательно левизна, но марксизм. То есть единое государство, единый русский мир, потом единый марксистский мир. Причем вот этот дискурс, он тянется с, с, уже сто лет. Ну, Сталин же это пытался сделать. То есть, везде все его народы уничтожить сделать единый русский это мир. Это по продаваясь. Марксу. Это не Сталин, это по Марксу. Это реализация марксистской идеи. Ну, когда русификация стала у нас там это 1933-м, когда дело союзов вызеления белорусов в вот этот м и так далее. То есть, ну, начало репрессий и все остальное. А потом уже вот этот Сталин сделал вот, вокруг угла русских именно непосредственно. Мы не знаю вообще по полного пошла. Так, ну что ж, раз Это тогда... ты и про сектора еще не зачитал новость. Про что? И, и, и про настю правый рыбку. Правый сектор. правый сектор же была новость. Ну я и просто Настя хоть... рыбка. Не, я просто внес уже определенное количество новостей на какой-то момент и все, я уже их потом не пополняю. А ну вот вижу тут про... по поводу правого сектора. Радио Свобода сообщает. Лидер правого сектора подлумачил, чему и как готовы допомогти Лукашенко. Украинская политическая и Национальная и националистическая Организация Правый Сектор заявила, что готовая подтримать Александра Лукашенко в конфликте с Россией. Про это говорится в заяве, которую распространила организация. У правом сектора лечит, что повстало пытание страты Беларуси державности и усмотрение неосоветской Орды. В выпадку скосования союзной домовой белорусским боком правый сектор обецая подтримать Александра Лукашенко в конфликте с Кребдом. Усими доступными методами э, лебиевать в Украине и на международной арене подтримку Беларуси. Короче, правый сектор готов поддержать Беларусь в борьбе с Россией. Если Лукашенко сделает шаг, выйдет из союзного государства. Товарищ Сталин спросил бы, а сколько у правого сектора танковых дивизий? Ну танковых, наверное, нет. Но они же вещи сказали, каким образом Лоббирование интересов Беларуси в Украине э, и на, там, на международной арене. Ну не знаю, какое влияние на международной арене имеет правый сектор. Но, то есть любой союзник как бы был бы, кстати. Я думаю, тут скорее вопрос именно военной поддержки. То есть в случае какой-то там аннексии зеленых человечков правый сектор готов помочь думаю, Но я думаю, лукашенко нет, не согласится на то что правый сектор будет там входить и кому-то помогать он боится его еще больше чем путин ну слушай они в любом случае вот этот ответ погонят белорусский которые сейчас воюют за украину он наверняка сейчас с ними, им про это сказал волнуются за беларусь так конечно волнует пытают... осталось теперь только руководству лднр об этом сказать что они помогут беларуси не, они будут а помогать за, России. А, а что за отряд погони, расскажите в двух словах. Ну, это белорусы, которые сформировали отряд погони и сражаются на стороне Украины, на Донбассе. Военизированный корпус белорусов, которые добровольцы, которые воюют за Украину на Донбассе, белорусские. есть флага название, да? Ну, флага, герба, то есть это в основном националистически настроенные, ну, типа белорусские, настоящие белорусские патриоты которые поддерживают, готовы поддержать, так сказать, военно Украину. То есть, когда начался конфликт на Донбассе, белорусы такие вот поехали и поддерживают украину там воюют с русским миром ну, они да не поддерживали а украинцев. Утра, а что им портим и федя на родине их ждет правильный суд, правильный. суд за участие и вот э, в незаконных этих потери, формированиях там потери, за наемничество всякое такое. Импорт, такое то есть ну сразу как, как только начался конфликт через где-то пару месяцев в июне в беларуси как и в казахстане тоже приняли закон о том что все кто будет участвовать Участвовать, неважно на стороне украины или днр когда в беларусь приедут будет их наказывать за вербовку в такие организации военизированные там до 7 лет по моему а за участие до трех лет но некоторых я читал недавно статью не сажают просто привлекают к сотрудничеству то есть там люди которые воевали за э, днр или даже за украину которые приезжают белорусы некоторые к ним приходит кгб и вербует их чтобы они Получали информацию о белорусах, которые участвуют сейчас в Украине связь. Ну, то есть, что поддерживали связь и передавали им данные о, те, о том, кто с белорусов едет, кто участвует, где воевал. там Внедрение в отряд погоня, там, в правый сектор, и все такое. Короче, информаторами, чтобы были. И вот, пришло сейчас сообщение. Оно я сейчас еще зачитаю так донат от нашего пана и вот он пишет что иностранная валюта это потеря контроля над экспортом импортом и экономикой правый сектор равно национализм остерегайтесь национализма держитесь но ну, смотри, какой национализм тут национализм просто тут просто дело в том что это именно борьба с россией то есть э, украина хочет защитить себя в плане того, что они понимают, если Беларусь войдет в состав России, то это еще с севера будет большие проблемы у них на границе, поэтому лучше воевать, так сказать, на чужой территории, в случае чего, чем на своей. Поэтому они готовы предоставить правый сектор отряды там, помощь боевиков, то есть, чтобы они вошли в Беларусь и там на дальних подступах воевали с русским миром, чтобы он не входил в Украину. Ну, в я будут только за. Конечно, нам такая помощь надо. То есть от того что там 100 боевиков или 200 войдет к примеру помочь белорусам там, да, потренировать скажем там сформировать какое-то ополчение помочь мы от этого суверенитет не потеряем но в случае какой-то войны не неразберихи это будет скорее я думаю положительная помощь ну конечно надо быть осторожными естественно тут как бы никто не говорит а национализм просто многие не понимают, что такое нормальный национализм в том плане, что ты не ставишь свою нацию выше остальных как культуру. Я не понимаю, нацизм и нацизм, национализм это две разные вещи, но многие этого не понимают. А просто они судят о реальных действиях правого сектора, то есть что было там на Донбассе, да, то есть там многие такие батальоны, типа там как торнадо, -то но это не знаю, это вообще не правый сектор. Это просто там отряд уголовников каких-то собрали. Это к правому сектору вроде как не имеет отношения торнадо этот. А, в принципе, ладно. Вот это все новости основные, которые я хотел зачитать. А, на этом заканчиваем выпуск. Подписывайтесь, как я уже сказал, на нашу группу. И на следующей неделе в субботу будем смотреть выступление Сергея Чалова. А вот тут еще под конец пришло одно сообщение. Сейчас я его правый зачитаю. И а на этом украины, стрим будет закончен. Кто контролу и правый сектор. Чзвуя Че, Бадзи Не дайте сесть право оковать. ЧЗАСы не пини. Правый сектор это не армия Украины. Кто контролирует правый сектор? Вот кстати, пишут в комментариях, будь осторожен, не провоцируй. Российско-грузинской войны украинцы помогали грузинам. Потом грузины помогали украинцам. Сейчас грузины и белорусы помогают им, украинцам. Принцы, да. В принципе, если случае чего помогут нам. Ну и поляки, соответственно, нам тоже помогут. В случае чего. Это тоже радует. То есть поиска представительства у нас тоже хорошее. Или топки помогут. Да, да, да, да. Все остальные соседи, все, что нам до помогут. Да, сообщение, вот, оно полностью уже там, то есть, синтезатор зачитывал, но достаточно тихо, поэтому не слышно. Я подождал, пока закончится. вот, прочитаю. Правый сектор это не армия Украины. Кто контролирует правый сектор? Ты знаешь, будь осторожен, не провоцируйся неопределенные времена вред ну, неопределенные времена еще не настали как бы пока что у нас э, суверенитет еще в порядке а лукашенко еще ничего не сдал и как бы пока ситуация напряженная но не критическая так что будем надеяться что все будет хорошо самое главное все зависит от людей как мы себя будем вести будем вести себя уверенно не время сейчас паниковать и как бы на этом стрим заканчиваем. Как уже сказал, в субботу в следующую будем смотреть выступление Сергея Чалова. Смотрите трансляцию, оставайтесь с нами. Живи, Беларусь!